Добрый день, мои дорогие! Сегодня по многочисленным просьбам я снимаю видео о том, как подготовить чугунную сковородку, новую чугунную сковородку в дальнейшему использованию. У меня есть сковородка, она совершенно новая, вот так она выглядит. Это блинная сковородка диаметром 24 см, сковородка от фирмы Биол. Это фирма украинского производителя, тут написано город Меритополь. Это хороший производитель чугунных сковородок. Я вам его рекомендую для тех, кто подыскивает. Эти сковородки подходят для разного вида плит. Это как газовая, электрическая, стеклокерамическая, галогеновая, индукционно, в духовом шкафу и просто на открытом огне. Так как сковородка новая, нам ее необходимо правильно подготовить к дальнейшему ее использованию. Что советует нам производитель и как подготовить чугунную сковородку к ее первому и дальнейшему использованию? Перед первым использованием вымойте изделие в теплой воде с мягкой губкой с применением жидкого моющего средства и вытереть изделие насухо. Дальше нагрейте посуду для удаления остатков лаки, смажьте поверхность растительным маслом и дайте ей остыть. Новая посуда готова к использованию. Мы немножечко будем поступать по-другому я вам сейчас в дальнейшем расскажу, как мы это будем делать. Первым делом мы сковородку должны помыть под проточной водой. Как заявлено производителем, первым делом я вымою сковородку при помощи жидкого моющего средства. Ни в коем случае не берите а порошкообразные средства при помощи любого обычного, которого у вас есть, фейри либо какого-то жидкого мыла. Вымоем сковородку со всех ее сторон и хорошенечко ее промоем. Далее сковородку при помощи бумажных полотенков я промахиваю, исплавляюсь оплешной влаги. Далее сковородку я ставлю на плиту для того, чтобы испарилась, если осталась жидкая влага, и насыпаю в нее соль. Оставляем соль помешивая примерно на 15-20 минут. Для чего мы это делаем? Для чего нужна соль? Соль работает как абсорбент и впитывает в себя остатки масла от производства. Ведь при изготовлении чугуна на производстве в виде чугун начинает сразу ржаветь. И поэтому на заводах обрабатывают вот этими жидкими техническими маслами, во время прокаливания сковородки расширяются поры, и вот соль, она как раз действует как аксорбент. И забирает те самые вредные масла, видно, как она уже почернела. При прокаливании сковородки можно включить вытяжку, либо открыть а, окна, потому что будет небольшая гарь. У меня, конечно же, плита интуиционная, и, как правило, вот такой гарь не образуется, но на газовых плитках это просто значит, только прям дым стоит. Поэтому включите желательную вытяжку и откройте а, окна. Поворотка моя прокалилась. А, соль, видно, стала такая серо-коричневая. Я сейчас пересыплю куда-нибудь ее емкость и затем просто выкину. А, даю ей остыть до комнатной температуры. Ни в коем случае не ложу ее под холодную воду. После того, как сковородка остыла, она не горячая, она вот такая теплая, сейчас мне необходимо ее просто промыть под проточной водой. Ни в коем случае не ложите вот раскаленную сковородку после соли под, под воду, потому как чугун, он просто может деформироваться. Сейчас я ее просто промываю без всяких моющих средств, просто под проточной водой. И теперь так сковородку вытираю отлично влаги. Далее сковородку нам необходимо нагреть. Нагревая сковородку, избавляясь от лишней влаги, а дальше мы будем сковородку полимеризовать для того, чтобы создать у нас нашей сковородке антипригарную пленку. Именно в разогретом состоянии мы это будем делать, потому что именно в разогретом виде чугун расширяется, у него расширяются поры, и именно в горячем виде мы сейчас будем наносить на нее масла. Я хорошенько разогревая И далее мы будем его полимеризовать Так, сковородка горячая-горячая И далее а, мы будем наносить на него масло Масло берем льняное, а, рафинированное, без запаха И вот при помощи какого-нибудь полотенца, тряпочки или салфетки Я его буду натирать Масло надо буквально капельку И по всей поверхности хорошо-хорошо наносим это масло а, Масло подходит сюда льняное можно использовать конопляное масло. А именно эти масла создают на поверхности вот эту твердую антипригарную пленку. Сковородка вам будет очень и очень долго служить. Растительные масла не подходят для этого использования, потому как они относятся к полувысыхающим маслам. И такого эффекта не будет. Как в дальнейшем использовании масло опять растворится и антипригарной пленки у вас не будут. Если вы нанесли немного больше масла, чем обычно, просто оставьте его, уберите салфеткой. А масло его можно купить. Мне кажется, сейчас оно везде продается, Начинает от аптек до любой пятерочки, оно везде стоит. А теперь далее, что мы делаем? Мы можем прогреть эту сковородку в духовке. На максимальной температуре это 250 градусов 1 час. Можно сделать это поэтапно. На плите ставим на разогретую, вернее ставим на, на плиту и разогреваем примерно 10-15 минут. Снимаем, наносим такой же слой льняного масла и также прогреваем. Делаем это буквально до 3 раз. Я буду сковородку прогревать в духовке. Я просто сейчас откручу ручку, так как она деревянная, и поставлю ее прогреваться в духовку, разогретую до 250 градусов на 1 час. Ручка хорошо снимается у этих сковородок. Сковородка моя уже прокалилась, и теперь я ее оставляю в духовке до полного ее остывания. Ни в коем случае, как я и сказала, мы не ложим раскаленную сковородку под воду, чтобы она ни в коем случае у нас не лопнула, не треснула. Сковородка моя уже полностью остыла, вот так она выглядит. И теперь, мне кажется, самое главное, это правильный уход за ней. Это касается абсолютно всех чугунных сковородок, как мы их должны в дальнейшем использовать. После приготовления еды, еду нужно перекладывать. Промывать сковородки при помощи жидких моющих средств, ни в коем случае не порошкообразных, не тереть металлическими губочками, дабы, чтобы не стирать верхний антипригарный слой, чтобы сковородка у нас не ржавела. Сковородку нужно потом вытирать сухим полотенцем до полного испарения влаги, либо же просто дать испариться на плите остатком воды. А эти сковородки чугунные нельзя мыть в посудомоечных машинах И в принципе, если правильно их в дальнейшем использовать, чтобы сковородки не ржавели, то есть убирать с них остатки еды, чтобы они в коем случае вот от влаги не была ржавчина. Кто-то мне писал в комментариях, что быть такого не может, сковородки чугунные не ржавеют. Чугунные сковородки ржавеют. И в принципе, если вы будете правильно использовать чугунные сковородки, они вам прослужат долгие-долгие годы. Я думаю, у многих в загрома, где-то в гаражах, на чердаках, в сараях, лежат чугунные сковородки, до которых руки не доходят оттереть, а помыть их я вам советую, просто займитесь этим, потому что... Еда в чугунных сковородках, она не сравнится а в тех сковородках, которые с антипригарным слоем. Ну, Как правило, ее хватает на 2,5 года, дальше мы меняем. А чугунная сковородка, она нам служит долгие-долгие годы. Это сковородки, которые передаются детям, скажем так, по наследству. А для тех, кто ищет способ, как почистить сковородки от застарелого жира и нагара, на моем канале есть видео, как почистить сковородку при помощи нашатырного спирта. Это способ эффективный. Очень многие мне писали хороший комментарий. Конечно же, большое им спасибо. Есть такие, у которых ну, не получилось. Я не знаю в связи с чем это связано. Возможно, вы не продержали нужное количество времени. Лучше оставлять сковородки замачиваться на сутки, на ночь. И может быть, кто-то мало наливал на шатырного спирта потому что а, мне многие писали в комментариях что в некоторых странах от Беларуси еще где-то а там на шатырный спирт продается в ампулах ну, это да, довольно таки дорого но у нас в России он есть в садоводческих магазинах продается ну, в достаточно больших бутылочках литровых или по 200 миллилитров, если кому-то нужен такой способ переходите внизу по ссылочке и вы сами убедитесь что способ достаточно эффективный как вернуть не только чего у нас сковородку а, ко второй жизни но ну и любую другую ну а если вам понравилось видео не забывайте ставить пальчики вверх подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик так и узнаете первыми о выходе моего видео а также хочу выразить слова благодарности и поддержки. Спасибо, дорогие мои, что вы меня комментируете, пишите мне хорошие отзывы. Вы меня очень сильно поддерживаете. Ну а мы с вами не прощаемся, а увидимся в следующих видео. До новых встреч!